Всем привет на моем канале! Сегодня буду украшать куличи на Паску. Здесь у меня единорожек и зайчики. Очень прикольно, красиво смотрится. Декор у меня вот здесь из мастики. Заливку я делала на желатине. При нарезании она не крошится. Больше похожа на зефир-маршмеллоу. Видите, даже не липнет к рукам. Прошло 2 часа после оформления. И маленькие пасочки. Я их просто посыпала сверху посыпкой. Кому интересно, предлагаю посмотреть. Для глазури мне понадобится 40 грамм воды, 10 грамм желатина. Сразу замачиваю и жду пока набухнет здесь у меня холодная вода дальше 200 грамм сахара и 50 грамм воды отправляю в микроволновку чтобы у меня полностью растворился сахар можно это все сделать на плите сегодня буду преображать данные куличи это пекла моя мама она украсила как бы так от себя но я решила немножко их освежить здесь вот была вот эта бумажная форма довольно высокая я ее просто подрезала и вот эти крестики я тоже сверху уберу, чтобы они мне не мешали. Сахар растворился после микроволновки. Добавляю сюда уже набухший желатин. Вот такого тона у меня быстрорастворимый. Мне понадобилось буквально ну, вот несколько минут, две-три минутки вот это все повзбивать. Смотрите, какая масса обалденная получается. По своему составу и способу приготовления очень напоминает создание маршмеллоу. Быстро очень остывает, поэтому создаю такие подтеки. на примере маленькой вот она теплая еще растекается у меня прямо на до стола стекла значит так вот что получилось у меня. По мере остывания, вот это моя самая первая, но прямо вот эти потюки стекли до самого низу. Поэтому либо меньше надо было ложить, либо подождать, чтобы все-таки немножко масса остыла. Но процесс 100% как маршмеллоу делается. По краям уже застыла, то есть она сейчас вот берется к рукам, но посмотрите, как она тянется паутинкой. Она немножко постоит, естественно, паски постоят, и вот эта масса застынет. И не будет браться к рукам. Мне понадобится мастика. Я ее готовила из маршмела. Кстати, вот эти остатки, которые у меня добавив туда сахарную пудру, можно также сделать мастику самостоятельно. Вот эта мастика выбелена диоксидом титана. Вот это просто из маршмела. Разница есть. Небольшая. И вот у меня маленькие кусочки остались. Я сейчас буду делать ушки. прикольно смотрится так. И теперь наружку. Тут у меня глазки. Врок. Вот, маршмеллоу уже к рукам глазурь практически не липнет. Вот она постоит и к рукам раза не будет. А, маленькие пасочки я просто посыпала посыпкой, так как уже времени нету что-то думать. Хотя я планировала еще здесь тоже сделать маленькие ушки, маленькие единорожки. Вот такие куличи получились у меня в итоге. Мне очень нравится единорожек, он такой милый. Эти ушки зайчи. Короче, самого главного критика в своей жизни я уже услышала. Это моя мама. То почему такие уши длинные? То блин, почему липнет к рукам? Ну вот смотрите, несколько рекомендаций. Вот уже к рукам не липнет. Прошло полтора часа после того, как я вот это все покрыла. То есть дайте время постоять, и все будет в порядке. Штука очень классная, прикольная, она при нарезке не Крошится, и это намного вкуснее кушать, чем айсинг. Так что, кому это видео понравилось, было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы быть в курсе событий. Если вы хотите знать, как делать безы у меня все есть на канале. Ищите, смотрите, учитесь. С наступающим вам светлым праздником Пасхи! Всего вам самого доброго. Будьте здоровы! Пока-пока!